Друзья, всем привет! Хочу поделиться своим мнением по поводу резины Горилла и резины Зиллы. Сказать немножечко о том, какая в принципе резина идеально подходит для каких условий. И в целом немножечко рассказать о и минусах, о той и другой. Я уже раньше рассказывал про Гориллу, но теперь хочу более подробно поделиться про Зилу, Если сравнивать ее с Зилой. Горилла, реально хочу сказать, что прекрасно гребет в ней. И прям, вот если Зилла сравнивать, прям ну, разница проходимости существенная. Но... Надо понимать о том, что если у нас часто вот такой грунт, то есть это обыкновенная такая почва, там где-то бывает грязь, где-то не бывает грязь, то для гориллы, конечно же, такая не очень подходит, поскольку все-таки она предназначена больше для того, чтобы месить грязь. Вот, И возникает такой момент, как усталость рук, подвеска говорит, кричит, вдруг, пожале меня, давай потише, чуть-чуть езжай, не гони сильно. Вот, и я решил поставить Зилу. Соответственно, прокатившись на ней, я почувствовал прям дикий комфорт. И все-таки реально хочется комфорта, нежели тубасить на Зиле, на Горилле. Но Горилла мне, прям скажу, очень-очень нравится. Она выбирается из колеи даже лучше, чем Зила, Вот на удивление, что показалось. Но Зила прям дарит дикий комфорт. На ней, в принципе, средняя скорость сразу же возрастает. Можно чуть быстрее ехать. Вот, ну, хочу сказать, в принципе, что она чуть покрупнее, чем горилла даже, на несколько там буквально каких-то своих сантиметров. Вот, опять-таки, у кого-то есть сомнения, вылазит ли 11 шириной зила на родной диск, который идет на xmr -ах. Да, спокойно вылазит. Вот, в принципе, в такие замки спокойно встает. Можете ее ставить без переживания. 11 именно размер, самый оптимальный. Она в то же время не такая широкая, как кажется. Вот. она, кстати, скажу, поширенит. Чуть-чуть пошире, чем горилла. Ну, у гориллы еще зуби такие есть, так называемые. Как раз, которые осуществляют... И многие ошибочно считают, что вот этот протектор является проходимой частью. На самом деле, нет. У гориллы именно вот эта лопасть, которая заходящая, такая вот, такая штучка выходящая. Вот она как раз дает вот именно проходимость, особенно когда вот э, в резвой субстанции. В целом, что... Плюс именно реально ее комфорт. То есть, если у вас туристического назначения, квадрик в большей части там сделан. То есть, для преодоления там таких броводов всяких разных, таких несложных маршрутов. Даже, в принципе, сложно, но придется там пару раз размотать лебедку. Но комфорт, есть комфорт. И я в этом плане выбрал сторону комфорта, поскольку все-таки это для меня является более приоритетным, нежели проходимость. Вот так вот выглядит у нас сзади. Не слишком широкая в то же время почему я выбрал одной ширины а не спереди узкая а сзади широкая потому что дело в том что когда передняя резина разрезает и режет колею то задняя уже не начинает задняя новая а по старой колея режет ну в краткости вот так хотел пробежаться поделиться своим мнением на этот счет то есть кто хочет комфорта то смело ставьте зилу некоторые ставят танги я ее не пробовал сказать про нее плохую не могу хорошая тоже как не могу поскольку я ее не пробовал ну Зилу я уже многократно пробовал, у меня только положительные эмоции от нее остаются. И вот буду кататься только на ней. Ну, в целом, вот такое хардкорное у меня решение по установке нетушителя Решила повесить таким образом. Многие спросили у меня, а как я буду делать, если потребуется такая же не то, ситуация. Да просто, ребята, просто обрезается и снимается. Ну, как-то так. Свет я поставил вот сюда. У меня подключено на дальнюю балку. А здесь у меня подключено именно на выносе. Может быть, не самое лучшее решение разместить. Было бы их здесь где-нибудь. Дополнительный свет. Кстати, свет вообще реально шикарно. Шикарно. этот боковой засвет прям вообще шикарнейший дает эффект. Поэтому для тех, кто, в принципе, думает о том, зилу не зилу. Ну, мой совет. Ставьте ее. Комфорт, мягкость, проходимость. Вполне на приемлемом уровне. Всем спасибо, ставьте лайки, ребята, ставьте комментарии, пишите, если вы считаете что-то иначе, буду читать, отвечать на ваши комментарии. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока и берегите себя.